И всем снова здорово, ребят, с вами я, Ванёк. И извиняюсь, ребята, что прошлая серия вышла такой маленькой, но у меня были на то причины. Я сейчас придумал, как можно делать так, чтобы Вей пошел на задание. Мы э, лучше будем, мы, ребят, с вами это делать пешком, потому что, ну, я как... Я на машине не справляюсь, ребята. Я не справляюсь на машинке. Стра... Золото открыто, магнат Восчет счет Ашка э, Два миллиона там Скорая Таксишка проезжает Автобус проезжает Так Это так С этим человеком можно поговорить Рыбный шашлык купить один? Ладно, беру. Большое спасибо за покупку. Регенерация здоровья. Ой, девушка, извиняюсь. Перед вами реально склоняюсь. Блин, смотрите, ребят, надо было бы переставить на самом-то деле управление. На левый shift бежать, на, а на правый control идти. На правый shift бежать, а на правый control идти. И так будет привычней Не, не, не, не, не, наверное, это было бы привычнее. На левый control беж... на левый shift бежать, на, прав... на правый control. Ой, красный. Или тут в не можно красный. Переходить. Ждем с вами зеленый как нормальные благоп... благополагают люди. О, во, идем. Вэй, би идти. Реально, ребят, не на полный экран. Извиняюсь. Ну, у меня драсть выйти мистер В она сказала а интересно откуда не знают как что меня зовут вей а откуда не знают ребята откуда они знают что вей зовут вей на левый шифт на да на левый shift идти просто на правый shift бежать на правый shift эм, бежать на правый shift Везде будем ходить, короче. Мускулатуру себе везде будем наращивать. Девушка, извиняюсь. при многом извиняюсь. Как сильно вы бы знали бы... О, во! А, тут это сушист. Куда-то бежит. Ай-яй. Извиняюсь. Это... Магазинчик суши Это китайский магазин Можно его купить потом будет? Ну, наверное, в следующий раз Когда я буду в следующий раз Его можно быть. Ну, вот этот вот Короче, этот магазин можно будет купить Наверное, как мне кажется Травяной чай Отличная штука Позволяет вам чувствовать себя в А мне безопаснее нужна Знаете ли Какой вей, блин. Накаченный качок, прям. Из Америки приехал. Когда на спейс был бег, я очень сильно... Ой, и женщина извиняюсь. Да извините, женщина, блин. Короче, это, я назову, пожалуй, эту серию GTA в Гонконге Нет, сюда не идем, так Нам нужно вот эту вот парковку преодолеть И дальше идти направо нужно будет И еще плюс денежек немножко заработали Это, так, а это чем? тут горит? Спортил алтарь здоровья. Найдено в Нордпоинт 1 из 5. Для повышение здоровья осталось найти 4 Ф О, Фриски! Жанна Фриски, что ли, блин? Или просто Фриски, это реклама женского белья нижнего. Потому что если бы это была бы реклама мужского белья, то я бы тоже бы обратил бы внимание на.. О, а тут 14 осей очки фриски блокерс. Доступны и плюс 5000, Наверное, населенный. Так. Что ты, до сих пор тут? У нас Педрю наверняка какой-то совершенно секретный дел. Послушайте, извините за то, что я тебя так. Я просто играю свою роль, понимаете? Я уже слышал слухи про дела с кетамином на улице. Я посмотрю, что можно выяснить. Пойдем вставать сижать с доброволь. Ты серьезно? просто так? Помогу чем смогу. Я слегка шокированная. Я привык, потому что люди, как на таких как он, мне кажется, нам лучше помогать друг другу. Что скажете? Мне, мне бы и вправду не помешала твоя помощь. Хорошо. Напишите мину смс Блин. Линсон хочет, чтобы я тебя проверил. все в норме. Энтерпродож. Ну ладно. Сретите на, на рынке у лавки, но это не Гон-Конг. Наверное, на шарике Скарри шарик, шарик, всех с ума сойдут. И полное здоровье, ребят. Я до полного прокачался, блин. Как я могу помочь вам? Полицейский, так, лучше трас безопознавательных знаков. Класса, класса Д, класса А, класса А. Класса, а, класс С, класс В. Не, лучше вот этот вот. Классический круизер с упором на красоту, а не на скорость. Так, нет, надо на тап, так, посмотреть, так. И что я делаю? Я даже сюда, встретись с мином. Дело поп-звезды номер один, встретись с мином. Ладно, лучше пока что сделаю это задание, потому что, ну, я хочу сделать все задания. Тут правостороннее движение, блин, я забыл. Тут не правостороннее, точнее, а тут левостороннее движение, я забыл Эй, ты! чё ты тут делаешь? Я левосторонний движение, я еду по левой стороне. Вообще-то надо. Тут. Надо, бу... надо заново переучиваться, ребятки. Во всем мире, блин, признан правостороннее движение, а тут вдруг левостороннее движение. Ага, с какого хига или перепуга? Тут левостороннее движение. Если я бы по правой стороне ехал, было бы уместнее, было бы лучше. Было бы прикольнее, было бы круче. Вот поэтому я и не люблю автомобили. Так. На точку, так, на тап, на эскип надо. Эх, настройки, эм, игра, раскладку управления, <laughs> я не знаю как. Оттокнуться свободный на прицел, э, выстрел, ручной тормоз, вправо, влево, тормоз, задний ход, удер, ускорение, так, ну тут все свободно, спокойно. Стопи левый альп. Да блин. На Вин не жму, потому что... Ребята, блин, я вспомнил уже, почему я не хотел. Ладно, короче, ребят, давайте увидимся с вами в следующих эпизодах Sleeping Dogs. Давайте, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Sleeping Dogs. Как вы, наверное, могли понять же, пока-пока.